Хороший экземпляр вот в этой глинке. Думайте.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 Ведро, но ни в коем случае не металлическое, потому что щавелевку будете заливать. Складывайте. Аккуратно вымытые щеточки. Аккуратным образом самым. сложили нужно заготовить шваревки литра на 3 4 я беру ну, ложки 3 столовые шваревки ну, вот примерно есть у меня такая деревянная бодейка 1 2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 При работе с кварцем, ну, в частности, кварцевые щетки, следует обратить внимание. Несколько раз пришлось вот чистить такую щетку. То есть вычистить ее от грины, потом замучить в щавелевке, промыть щеточкой с водой в воде. Потом снова замочить и так несколько раз. Раза 3-4 что ли у меня получалось. Только после этого более-менее стало. Конечно, такие вещи нужно доводить. Спиливать лишний балласт. Так вот она кому нужна. Если вот так вот отпилить, то уже будет лучше смотреться. Вот тоже за несколько раз ничего не получилось. Видите? Это пару раз щавелевки держал. Конечно, можно и нагреть щавелевку, и дольше держать. Но там другая беда. Все равно, аксалат салат снимать нужно будет. С другой стороны, вот нужно внимательно смотреть. Некоторые некоторые щетки вот здесь вот может имеет смысл и она так получилось что вот эти окиси железа окислы железа они практически все сошли и образец так еще более менее смотрится а некоторые бывают ну вот этот вот что-то мне не очень нравится Белёсый весь такой, белый. А вот у некоторых образцов, как до, до конца, не до трави с получается некий шаром. Так вот, с одной стороны, вроде бы и все протравилось, а есть участки, которые остались. Вот сейчас нет таких образцов у меня, они все у меня ушли сразу. Всем понравились. Не сплошное белое белесая щетка, а с отдельными вот этими остатками окислов. Они неплохо смотрелись. Другое дело, конечно, когда речь идет о кристаллах. О кристаллах кварца. Видите, вот эти вот натеки окислов. Их надо убирать. они только вот сверху мешают вот это вся хрень сверху снимите и видно будет видно будет кварчик прозрачный может фантомчик где-то там попадет ну, в общем как-то так но вы должны понимать что Щавелевки или лимонки подержали, да вообще весь этот сверху налет убирать, когда будете, он сверху только и снимет, но ни в коем случае щавки, щавелевка или кварц на не разъезд. Щавелевка лимонка кварц не разъезд. Вот здесь вот смотрите образец, вот это вот кварц и здесь вот вторая половина кристаллов это кварц с гематитом это не есть гематитовый налет то есть сколько тут не биться вот эту вот желтизну ее никак не убрать но в данном случае это и не нужно делать потому что вот с ней попробуй потом на солнышко сделать образец гораздо лучше будет смотреться.